всем огромный привет мои дорогие вы на канале юрий и лариса Ивановы Лайф. и сегодня мы готовим помидоры по-корейски на зиму представляем вам я как обычно перечислю ингредиенты 3 килограмма помидор 300 грамм ч... моркови 300 грамм перца сладкого 300 грамм чеснока по желанию можно взять 1 2 три перчика горьких как вам будет угодно пучок петрушки, пучок кинзы, 100 мл 9% столового уксуса, 6 столовых ложек сахара, нужно мне будет 2 столовые ложки соли, 150 мл масла подсолнечного и мне нужен будет молотый кориандр. Для начала нам нужно порезать перчик. Перчик можно резать как угодно. В общем, нужно порезать соломкой. Перчик я взяла цветной, для того, чтобы покрасивше было в банке. Трем морковь на терке для корейской моркови. Морковь натерла. Видите, как все это быстро готовится. Режем помидорки. Кто хочет, может резать на две части, так же, как я. Кто желает, можно и целенькими их оставить. Помидоры порезала. Все уже в кастрюльке. Теперь измельчаем чеснок. Удобным для вас способом. Чеснок я покрошила. Но кто не любит Большое количество чеснока можно убавить до половины. Я поставила прогреть масло. Мне нужно его в горячем виде. Измельчаем горький перчик. Вот у меня две штучки. Вот этот очень-очень острый. Острый, горький. Сыпаем сахар. Соль. Молотый кориандр. 100 мл уксуса. Измельчаю зелень. У меня зелень по моему желанию. Это кинза и петрушка. Можно добавить укроп зеленый. Наливаю раскаленное масло. Ох, и запашочек вкуснейший. Остается перемешать. Кастрюля маловато. Приходится все в тазик перевернуть тут в кастрюльку. Добавить зелень. Перемешиваем аккуратненько. Я руками. Вы можете ложкой, можете в перчатках. Оставляем в таком виде минут на 15. Помидоры у меня помариновались 15 минуток. И сейчас я их раскладываю в чистые банки. Банки я не стерилизовала, потому что я буду это все стерилизовать вместе с помидорками. Вот столько у меня рассола образовалось. Я сливаю это в банки. У меня получилось 5 литровых банок. Банки поставила стерилизоваться, воды налила, крышки просто вот так вот прикрываю. Крышки тоже не стерилизовала, просто помыла. После закипания банки у меня 20 минут прокипели и я их закрыла. Достала, закрыла и теперь укутаю тепленьким. И будут они у меня стоять до остывания. Помидорки я приготовила, мы их уже унесли в погреб, уже стоят несколько дней, я все видео не могу выставить. Значит, сейчас решила до конца заснять, вот мы будем их использовать как салатик. Видите, мне не совсем понравилось, что нужно их было варить 20 минут, а, кипятить. Посмотрите, в каком они виде. Я думаю, ингредиенты неплохие, все должно быть очень вкусно, салатик должен быть очень вкусный. Так что будем кушать, а, всем желаю. Заготовок без бомбажа. Всем всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Увидимся в следующем ролике.